Так, скажите, кто занимается бизнесом? Вот давайте, поднимите руки. Кто занимается бизнесом? Скажите, пожалуйста. Да, ваше время пришло, я знаю. Вот, я поднимал руку. Кто занимается бизнесом? Я. А кто занимается продажами? Я ничего не продаю. У меня сетевой бизнес, там все само продается. Я вообще ничего не продаю. И тут вдруг, когда я поняла, наконец-то, что такое продажи, что такое маркетинг, и насколько это круто и важно, я поняла, что это вообще мое. И именно здесь я начала использовать свое брендирование, именно в этой нише. Потому что я поняла, что продажи ⁇ это заблуждение такое, да, для меня было продажи, это купил подешевле, пришел, наварился, да, и это прям противно для меня было. А я поняла, что продажи это не то, это дворыжничество какое-то, да. Маркетинг, продажи ⁇ это умение донести до человека то, что ему нужно. Просто вдумайтесь, скажите, как бы вы назвали это, да? Мне кажется, что э, можно много красивых слов сказать о продажах. Это умение дать человеку то, что он ищет, но не видит. Это умение открыть человеку то, что ему было всегда нужно, но он об этом не знал. Потому что если вы не обладаете навыком продаж и маркетинга, вы будете ходить с бриллиантом в руках и бесплатно не сможете его никому вручить, потому что люди закрыты от всего. Мы закрыты от самих себя, как мы выяснили, потому что любви к себе нет. А уж к миру мы как закрыты, это просто нет предела. И фактически маркетинг это умение общаться с людьми просто в разных масштабах в разных а, территориях, да? Но маркетинг он и в семье нужен, представляете, он и в команде нужен, он и в отношениях в любых нужен. Поэтому я в него влюбилась, и вам надо влюбиться в что-то подобное.